Здравствуйте, меня зовут Низам. Сегодня я буду делать композицию в линейном стиле при использовании техники распор. Значит, сосуди я установил распорки таким образом, что конструкция у нас поднимается за эти распорки. Соответственно, также мы будем фиксировать. Материал распределять при помощи этих жироспоров Итак, использовать я, значит, буду калы, ирисы и фритиляри Приступим! Так получилась у нас вот такая вот прекрасная интерьерная композиция.